Всем привет! Сегодня снова с вами интернет-магазин Водолей и мы рассмотрим расширительные баки для систем водоснабжения. Сегодня у нас вопрос, какое давление воздуха должно быть в баке при настройке и запуске системы? Для этого нам нужно будет ответить на несколько вопросов. Первый вопрос это какое управление вашим насосом? Обычное механическое или ну, в принципе по давлению? Или же управление частотное с инвертором. От этого будет зависеть, какое давление у нас будет выставлено в баке. При классическом использовании реле давления воздух здесь должен быть закачен по следующей формуле. Давление включения насоса умноженное на 0,9. К примеру, у вас стоит реле, заводская настройка которого 1,4-2,8 атмосферы. Если вы ничего не меняете, у вас давление включения 1,4 атмосферы. Соответственно, в баке должно быть примерно 1,2 атмосферы воздуха закачано. То есть, если мы берем стандартные заводские настройки, и здесь у нас 2,5 атмосферы, мы этот воздух стравливаем до нужных нам 1,2 атмосферы. И работаем. Если же мы поменяли давление включения на больше, то есть поставили, к примеру, 2 атмосферы или 3 атмосферы насос у нас включается, то там 3 умножить на 0,9 это 2,7, и соответственно нам нужно докачать сюда десятых атмосферы воздуха. Это для классической механической системы управления насосом. При частотном преобразователе или насосах, имеющих плавный пуск, коэффициент должен быть 0,7. То есть, если бы у нас стоял насос с постоянным давлением 2 атмосферы, 2 на 0,7, давление в воздухе должно быть 1,4 атмосферы в баке. В принципе, эти законы распространяются на любой бак любого производителя. Вот о том, как правильно подобрать бак и почему нам нужен бак на 300 литров, когда у нас система большой емкости или мощности, мы ответим в следующий раз. С вами был интернет-магазин Водолей. Всего доброго, до свидания.